Верующие айраты в основном буддисты, исторический приверженцы школы тибетского буддизма Гелук. Помимо Гелук были распространены и другие школы. До принятия в 16 веке желтой веры шар-шаджин буддизма исповедовали простую веру. Хар-шаджин – шаманизм. В айратском калмыцком языке слово хар хара имеет два значения – черный и черный. Простая, а слово небо и Бог обозначается одним словом Тенгр. Центральное место в добуддийском айратском патеонде богов занимало центральное божество монгольских народов Менка Кыкэтенгр, вечно синее небо или Тенгирава Небо Отец. С указанным небесным божеством слился земной культ плодородия юткн Кюрстагазр земли или Газреджи земля-мать. Эти два культа, небесный Тенгераава, символизирующий мужское плодотворное начало, и земной Газрэджи, символизирующий женское плодородное начало, слились в один культ общенационального айратского покровителя Цаган Аава, белого старца, который ныне различается лишь изображением на иконах. Небесный культ Тенгераава сохранился в буддизме айратов под именем НАРТА ДЕЛЬКЯН ИЗНЦАГАНААВ – Хозяина всей Вселенной, Белого Старца. Хозяина Вселенной, Богов и людей, подателя счастья, удачи и благополучия изображается на иконах Айрат Калмыков в виде стоящего с посохом, ранее изображались копьем, Белого Старца, который символизирует мужское плодотворное начало и по народным поверьям айрат калмыков приходится родственникам по мужской линии всем айрат калмыкам мужского пола. В связи с чем, во время празднования ежегодного летнего праздника «Юрсар» на обряд ова та общий молебен и принесение подношений, который проводится на священных курганах Ова 16 числа по лунному календарю месяца овцы, ранее не допускали женщины и священнослужители Геленги. Указанный обряд почитания имеет право совершать и присутствуют при нем только лица мужского пола, от стариков до мальчиков того рода, который проживает в данной местности. Истоки до шаманистского культа Ова в почитании вселенной, хозяев местности, хозяев родовой территории, иначе говоря, в культе природы и культе родовых покровителей. С уходом айрат калмыков с мест кочевий в Западной Монголии ими были покинуты традиционные места поклонения богдуулы, священные горы. Соответственно, видоизменился и культ ова, который за неимением гор в калмыцкой степи стал отмечаться на священных Оуатн-Толга – своеобразные курганы, и в котором первоочередное место стал занимать культ общенационального покровителя Цаган Ава, который известен также у тюркских народов в виде белого старца под именем Кудай Газр, подателя благополучия, приходящего на помощь всем путникам и нуждающимся. Земной культ Газреджи сохранился под именем Газиру Снаизн Цаган -Ава, хозяина земли и вот белого старца, подателя изобилия и плодородия который изображается на иконах айрат-калмыков в виде сидящего Белого Старца. Кроме летнего праздника Юрсарца Ганава, Белого Старца почитают и в декабре, в дни зимнего состояния Джельн Эйзн, который был приурочен буддийскими миссионерами в честь дня рождения основателя своей школы Гелукпа Цонкапы по-эратски Зунгква и переименован в соответствии с тибетскими традициями в праздник Лосар, праздник тысяча огней, по Зул, в связи с чем обрел в соответствии с буддийскими э, праздниками, отмечающимися по лунному календарю непостоянный график, и отмечается то в ноябре, то в декабре каждого года. Ранее же до принятия буддизма айратами Джелнезн отмечался в дни зимнего солнцестояния 22-25 декабря. В этот праздник у айратов, в соответствии с древним домошарманистским и добуддийскими традициями, начинался новый год, в который каждый айрат-калмык мужского пола прибавляет себе еще один прожитый год, так как в древности Айрат-Калмыки не соблюдали своих индивидуальных дней рождения. Указанный праздник был включен буддийскими миссионерами в свой календарь под именем Зул и приурочен ко дню рождения основателя школы гилупа Цонкапы. Также, как и христианскими миссионерами в Европе, был включен в свой календарь древнеязыческий праздник зимнего солнцестояния, который под именем Рождество Христова отмечается католиками, протестантами и другими европейскими христианами в соответствии с григорианским календарем 25 декабря. Православные же христиане отмечают его по юлианскому календарю 7 января. Помимо вышеуказанного божества, центральное место в айратском пантеоне богов занимает Верховое Божество Хармустатенгер – покровитель земли всего видимого мира и обитающих в нем живых существ, предводитель 33 или 99 тенгриев, героев-небожителей, отец Есера, мифологии монгольских народов народов Тибета, небесного всадника, бога войны, а также покровителя воинов и короля-избранника, очищающего землю от чудовищ демонов монгусов и ассоциирующего у Айрат калмыков с божеством войны Даи что свидетельствует о влиянии зарастризма и тибетской религии Бон. Вся перечисленная айрато-монгольская религиозная мифологическая традиция, отраженная в айрат-калмыцком эпосе Джангар, органично дополняя буддизм и поныне распространена в местах традиционного проживания айратов в Калмыкии в Монголии, Западной Монголии, внутренней Монголии и Китая. Что связано с традиционно мягким отношением буддизма, в отличие от других прозолитических религий, традиционным верованием народов, например, мирно ныне сосуществующий буддизм и добуддийский культ синта в Японии. У калмыков с принятием учений Будды многие традиционные верования, связанные с поклонением духам предков, воды, земли и т.д., так а также с древними пантеонами богов, вошли культурный и религиозный симбиоз с традициями буддизма. С уважением, команда канала Онлайн. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашим видео. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил.